Всем здорова, камрадосы, все ценители моего творчества. А кто еще не подписался, просто так смотрит издалека? Ребята, ну что ж такое, а? Я же для вас стараюсь, делаю видосы, поэтому подпишитесь на канал. А я в свою очередь буду мотивирован делать для вас более качественный контент. Потому что скоро будет на моем канале аналитика по крипте. Скоро мы увидим, я думаю, что а, неплохой выстрел вверх. Но об этом в других видеосюжетах. А сегодня поговорим... А заработки без вложений, абсолютно, без вложений, без единой копеечки И если у вас много денег, <с> то вы не будете заниматься заработком без вложений А если уже у вас много времени, но денег у вас как гулькин нос, <с> то тогда этот видос для вас Сегодня я представляю вашему вниманию новых топ-5 сайтов Топ-5 сайтов, которые позволят вам заработать прямо сейчас небольшие но копеечки. И на что открывает такой сайт, как EMS Clicks. Почти как а, почтовый отправитель, да, название у него. Ну, или ну, транспортная компания, или как она там называется. В общем, зарабатывать здесь можно, нажав на кнопку Air Money. Допустим, на просмотре рекламных баннеров. Payman Reels. Вот такой вот баннер просмотрел. Пожалуйста, заработай. Целых 8 баксов. Неужели такие бабки нам дадут заработать? Давайте посмотрим. Я что-то сомневаюсь. Скорее всего, это какая-то десятитысячная... Цента. Но давайте же дождемся окончания вот этой полоски. Ух, как же ты ползешь, как черепаха, давай же поднажми. Бабло уже мне не терпится схватить. Вот это, брым, ручищей. Ну, о, что-то уже тут есть. Марио перевернутый неправильно расположен. Поэтому мы его с ног, с головы на ноги ставим. И нас благодарят вручают... Неужели 8 баксов? Я что-то в это не верю. Сейчас обновит папа страничку и посмотрит, что здесь за... Профит. Баланс 8 баксов. Да ну ты что, что серьезно? Ха -ха. Вот это заработки. О, мне нравится. Неужели выведут? Нажимаем э, вывод и жмем, допустим, на Perfect Money. Итак, э, вы получите 7 баксов. Ребята, я не тестировал. Потестируйте. Э, неужели платят такие баксы? Потому что, смотрите, нам придет почти что 8 баксов за просмотр одного баннера. Я, конечно, сомневаюсь. И поэтому данный букс у нас всего лишь на пятом месте. Поэтому проверяйте, ребята, вполне возможно, вам придут только там 8 центов, либо вам не заплатят ничего, но стоит, внимание, хотя бы потому, что обещает такие деньги. Ну и ради внимания только на пятое место его самый низ поставил. Поэтому не надо хейтить, я думаю, что неплохая вот э, вещь. А мы идем дальше. И следующий букс, который нам даст заработать именно криптовалюту прямо из Швейцарии, стране денег, часов шоколада и, конечно же, миллионеров, ну и криптовалютной долине. Вы, наверное, знаете, что крипта облюбовала Швейцарию, как и Виталик Бутерин, один из основателей топ-2, ну или уже топ-3 эфириум. Итак, как же здесь поднять баблу? А очень просто. Выбираем просто Faucet и нажимаем в раздел Regular Bitcoin Faucet, то есть обычный Bitcoin кран Опускаемся вниз, Climb Bitcoin. И что же нужно сделать? У нас предоставлена таблица. Чувак, насколько ты счастливый, насколько ты лаки, везет тебе или нет, если ты затащишь и... Куда-нибудь вот сюда упадешь, что тебе будет выдана вот эта жирная сумма. Итак, мы передвинули ползунок. Нам теперь нужно нажать на китен, то есть кошечка. Да? выбираем кошечку. Я поторопился. Можно было после выбора кошечки только выбрать ползунок. Нажимаем Close, да, close, close нажимаем, и все, время, обратный отчет пошло. Наш roll number вот такой, и мы собрали целых, а, так, сколько мы собрали? Free memory complaint, да, да, да, да, да. то есть бесплатно вы можете 18 раз в день собрать, ну, 18 часов кликать. Я думаю, что всем будет предостаточно. И вы уже два раза, вам осталось 16, у вас roll вот такой, да, который между вот этим диапазоном находится, соответственно, вы сожалению собрали лишь 57 сатуши но букс ребята имеет просто огромное выдачу по сравнению с другими советую его всем к заработку присутствует раздел и Эдвард тайс хочешь рефералов тебе нравится крикать на другие ссылки баннеры пожалуйста можешь из этого букса послать людей на какую нибудь твой хайп а это в принципе, а, реально. И вот вам ответ, где же берутся рефералы. Хочешь зарабатывать на майнинге? Пожалуйста, включай майнинг и можешь зарабатывать на этом. Твой процессор будет работать, а ты будешь зарабатывать. Тебе будет капать. Достаточно нажать на кнопку Yes и здесь поставить количество ядер. Так, что-то мне сейчас, пожалуй, поджарит меня этот мой процессор. И так жарко в квартире. Еще и печку включил данный экран. В общем, ребята, ссылку на Ads SwissBaseFaucet uh, я оставлю в описании, а мы идем дальше. А ну и на третьем месте нас встречает Anti-Ads. Вот такой вот противник рекламы, который нам ха, дает возможность заработать, кликая и зарабатывая на просмотрах рекламы. Переходим в раздел Earn Money, долго не думай и нажимаем на Click Ads. Сейчас ребята вам представят, внимание... Баннеры, но сначала нужно пройти капчу, чтобы нам разрешили. Дали доступ к сбору. Вроде все, вроде верно. Нажимаем Give me SS. Дай мне доступ. И что нам тут дают? Целых, ребята, 0.025. То есть 25 десятитысячных а, бакса. Зеленого американского. Плюс, point, А рекламные поинты можно потратить на рекламу. Также присутствует и REF, контест. Люди, которые собрали большое количество людей. И... Заработали такое количество денег от рефералов То есть это, грубо говоря, рейтинг рефоводов Если же ты хочешь привлечь сюда рефералов тут точно так можешь и рекламироваться Давайте зайдем в раздел Advertise Вот тут ты можешь прикупить, к примеру, за 1000 кредитов Ты можешь их потратить, да? Точнее, ты их можешь приобрести за полтора бакса Все зависит, сколько ты хочешь рекламироваться 4 секунды 1000 кредитов, да? 1000 кликов, 1000 демонстраций ну и конкретно количество денег на балансе у меня сейчас вот это, а? немного и немало. Если ты хочешь вывести деньги, давайте сейчас найдем вывод. А вывод у нас находится в разделе «Виздрав». Посмотрим, сколько ж нам тут дадут вывести. Итак, security pin. Топим на continue. И что ж у нас откроется сейчас? Так. Ага. it. Ukraine. Просто аккаунт за с Украины. Поэтому, когда вы будете регистрировать, советую выбрать какую-нибудь интересную страну. Вы видите, что у нас user из United Kingdom. Ukraine, Russia и Iran need to upgrade to withdraw. То есть... Всем чувакам, бедным и не только, United Kingdom не бедная страна, нужно обязательно апгрейдить свой аккаунт, чтобы иметь возможность вывести Поэтому, ребята, для того, чтобы вас предостеречь, я вам это и показываю Просто используйте такие плагины, как Browseg, сейчас я вас продемонстрирую и научу, как менять Используйте такой плагин, называется он Browseg Просто в Chrome открываете а, в разделе магазин Chrome, магазин гугла, да для хрома. И устанавливайте данный плагин на ваш Google Chrome. А Я советую присмотреться к данному сайту, потому что его рейтинг только растет. Небольшая позиция вниз, но которая в скором времени изменится по ходам вверх. Люди из Ирана здесь собирают. И поэтому, я думаю, он здесь платит. Что касается рефералов, то покупка их Будет возможно, но для вас не обязательно, так как э, купить рефералов я советую только лишь тем, у кого здесь прямо такие хорошие, хорошие цели по заработку. И нужно сначала несколько купить рефералов, сразу большое количество, большую партию не брать, иначе они просто могут... Лениться не собирать Советую постепенно набирать себе рефералов Либо рекламируя этот же сайт в этом же сайте Что в принципе нелогично рекламирует данный сайт на других буксах Либо покупая рефералов Либо реферальную ссылку мне даете На тот проект, которого еще не было в моем канале И поэтому она будет под видосиком Главное, чтобы это был ее либо букс, либо крат. Другие сайты с меня я не принимаю Логин, пароль обязательно давайте Чтобы я не реклс, чтобы я не тратил свое драгоценное время Обмен ваше время Ваша регистрация, ваш клиент. И моя площадка, мой YouTube канал, вы ваши линка, ваша ссылка в описании. Ребята, антиас. Хороший сайт, поэтому обязательно регистрируйтесь. Ссылка будет в описании. А мы идем дальше. Вы на четвертом месте. Claim BTC. Классический край, который дает нам собрать наследие бит... Сатоши Накамото, Да, биткоин. Ребята, ребята, биткоин сейчас в просадочке. Просто так жалует, что скоро сильный деревьев. Запросите посмотреть, сейчас, как делал я в году. Сейчас мои По примере, назад. Всяйские деньги-то хранятся в фаусет хабе, и они не хранятся на данном кране. По сути дела, просто все в рамках одного аккаунта. То есть, с одного сайта, с одного аккаунта деньги перекочевывают на другой. Вот в этом и заключается вывод. Фаусет хабовских кранов. Ребят, клейппи я оставлю ссылочку в описании. Здесь есть и реферальная программа. Что касается трафика, я вижу, что потратить по здесь нет, так как он только запустился свежачок. Вы ну присутствуете шорт-лин. Проходите по ссылочке, зарабатывайте количество линков, точнее, пицца, да, или саду. Также есть оба. Ну и на первом месте у нас Optimal такой вот оптимальный за что такое LWX, это топовая реклама, я все одна из самых топовых среди рекламных, а это значит, что все нормально, пол миллиона за Понимаете, нормально. Давайте На вот это количество бабок. а конкретно зеленых американских. это чем директор, потому что у нас падают в цене. Вспомните, 2008 год, когда стоил бакс по 6, а сейчас он стоит уже x 10. Вот смотрите, за 20 лет мы словили а, минус 10 иксов а в долларе получается одна и та же сумма. Да, вот, В общем, куда-то вот мне понесло. Открываем этот букс. У нас, видимо, уже мы просмотрели рекламку за 24 часа, но. У вас же будет возможность посмотреть. Будет заполняться полосочка. Нажимаем на картинку, которая будет перевернута. Или цифры вводим, или звездочки. У всех по-разному. И у вас будет зачислена эта сумма. Что же касается другого а, возможного здесь заработка. Давайте посмотрим, что у нас есть. пай, допустим, заходим сюда. выполняем задание. получаем целых полбакса. А это минуточку целых 35 рублей ну и так дальше, так дальше, так дальше. Чем сложнее, Касаемо бездрав 5 баксов. И на последоке торте это баннерс. Здесь вы можете видеться на приглашать людей и знакомых, и заработающихся. Присутствует и поддержка, возможности покупки В практически 2 цента, В общем, 2 цента, ребят, в общем, собирайте здесь букс-кладик, шикарный, полмиллиона посетителей ежемесячно, и вот, вот Классная штука газа. Ребят, подписываемся на канал, пьем в мой колокол, но не сюда, а вот туда. Ребят, я еще хочу все-таки радовать вас классными видосиками, контента. поэтому подпишитесь, посоветуйте друзьям, класс поставим, и да будет с тобой профит. Пока-пока.